Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это Виталий Микрюков, кандидат медицинских наук, специалист по удалению лазерному. Сегодняшний вопрос к нам поступил от зрителя из Перми. А, вопрос такой, что делать, если лазерный луч, импульс попал в глаз? Вообще, конечно, ответ не надо делать, чтобы он туда попал, но, да, надо сделать такое. все, чтобы он туда не попал, но что делать, какие действия и что будет вообще? Ну, на самом деле, для того, чтобы исключить попадание лазерного луча в глаз, существуют защитные очки. То есть, прежде всего, это обязательно использовать защитные очки для клиента, то есть сплошные, которые будут защищать его от, ну, скажем так, от дурных попаданий, от случайных попаданий, да. от каких-то незапланированных и так далее. То есть, когда э, специалист работает, он не должен совершенно отвлекаться, должен быть сосредоточен на процедуре, полностью контролировать лазер и так, он отвечает, потому что эти лазеры, которыми мы удаляем татуировки, относятся к четвертому классу опасности. Да? То есть, это вот по классификации, в общем-то, это самый высокий уровень опасности лазерных систем. Не зря у них столько степеней защиты. Да? То есть, у кого лазер есть, они знают, что нужно включить ключ, нужно запустить меню, включить настройки. Нечаянно лампу, меня. Включить, включить, включить лампу да, накачки, потом включить пуск. После этого нажать на педаль. И еще у некоторых систем есть еще отсрочки и звуковой сигнал, прежде чем сработать. То есть это до 6-7 ступеней защиты, ступеней защиты прежде чем ну как бы от случайного срабатывает. что будет, если в глаз будет? стрельнет? Вот удалял он века. На веки стрелку. Mm -hmm. И клиент повернул глаз, а в этот момент он ему еще ну, ну, вот я так, дурную ситуацию Скажем так, каких-то действий, которые, возможно, стоит предпринять ну, мастеру, да, там, специалисту, в принципе, нет, он ничем не сможет как-то быстро компенсировать за, скажем так, ну, поймать пара пар от да, глазного да, яблока. Да. Что-то исправить не, не получится. Получается. То есть, ну, в любом случае, нужно обращаться к врачу, нужно, да, там, вызывать, там, ну, опять же, там, ну, скорую ну, помощь. Ну, допустим, да, закрыть и вызвать скорую, или да, да, что, охлаждение, заложить карнигель как там какой-нибудь. какое-то местное охлаждение еще использовать, да, чтобы ну, хоть как-то да, забрать тепловый импульс. Но в целом. Если это попадает на белковую оболочку глаза, то теоретически ничего, ничего страшного не будет, в общем-то, то, да? то есть, потому что белковая оболочка не поглощает вспышку, максимум это какое-то точечное кровоизлияние из-за мелких сосудов, ну то есть как бывает иногда, да, там белкового оболочка. А глаз. есть интересные какие-то случаи фотографии? Есть в самом деле, случаи, да, есть попадание, например, в открытый зрачок, в общем да? но в целом прогнозы понятно, что понятно, это крайне неприятные для пациента, пациента там, это очень шоковое стрессо, в общем-то, да, то есть это весьма ну, тяжелая ситуация, но в целом прогнозы в основном благоприятные. Да, Почему? Да, то есть глаз не вытечет, в общем-то, да, то есть там голова не взорвется, там, то есть ничего а такого ужасного вот Зрение будет падение, конечно, да. То есть этого лучше избегать, лучше, ну, понятно дело, для этого очки и делаются, и защитные очки должны быть не только у, у клиента, но и у специалиста, потому что отраженный отблеск там от чего угодно в общем-то в кабинете, случайное срабатывание и так далее, да, то есть может привести точно также к попаданию отраженного света, а даже отраженный бликовый какой-то свет в данном случае, да, даже в такой случае у этих лазеров считается опасным. Вот, поэтому, в любом случае, нужно очень аккуратно сработать в данной ситуации, в общем-то. Короче, правило номер, номер один – да. не делаем никакого маразма для начала на веках, которые просят клиенты, да. Да? они просят часто, чтобы потом не удалять, не лезть на глаза, да? а если уж мы удаляем, то делать все, чтобы не попасть в глаз. В целом, по-хорошему, ну как бы с точки зрения, опять же, ну, какой-то, может быть, юридическая, наверное, да, правильнее вызвать все-таки скорую зафиксировать, да, но с другой стороны, себя тут же как бы подставляешь, в общем-то, да, то есть тут же Но, но дороже, клиент вряд ли да, да, отнесется с пониманием, ну ничего, в глаз попали, ну ничего да. страшного, да. То есть, ну, такая ситуация будет крайне маловероятной, да, если мы просто закапаем, реально будет сразу, конечно, снижение зрения довольно сильно. Клиенты это очень сильно пациент. Да, это очень сильно нет, белок нет. нет белок не да. должно быть, то есть это будет ну, какое-то кровоизлияние, потому что белок просто, он белого цвета, собственно говоря, да, и он просто не поглощает вспышку. Если попасть 530-го насадка, но ну, это тоже маловероятно, потому что эта, эта насадка с глазами обычно не работает, в общем-то, да. То есть там будет больше повреждений, больше травмы, в общем-то, да. То есть 1064 должно благополучно закончиться именно на белковой оболочке. Вот. Если попадание идет в радужку, опять же, от цвета глаз зависит, но ну, я думаю, будет серьезное повреждение именно радужной оболочки, случаев, честно описанных, именно радужной оболочки не встречал в открытый зрачок попадали, то есть в открытый зрачок, то есть расширенный, который, в общем-то, да, то есть человек открыл глаза, услышал щелчок у себя даже в голове, ну то есть в глубине у себя, да, реальное падение зрения, реально там разборок было очень много, и в итоге как бы ну в итоге позитивный исход, все закончилось, зрение восстановилось, но это очень но защитный, тяжело, да, да, то есть в любом случае не доводите до этого как бы, да, то есть защитные очки на клиенте и при работе с веком, если вы не уверены, если вы не ну, не понимаете, что вы делаете, как вы делаете, почему. да, То есть лучше этого не делать, то есть работать. Да. Даже есть, если вы не будете работать... Даже если вы не будете работать с глазами, это не более 5% всех обратившихся. Да, то есть этим понимаю. можно пренебречь, в общем-то. Да? То есть... Всем спасибо за просмотр. Будут вопросы, пишите в описании к этому видео. Это был Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Всем пока.